Федерации входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Государственными языками Кабардино-Балкарской республики на всей ее территории являются кабардинский, балкарский и русский. Общая площадь республики составляет 12 470 квадратных метров. Дата образования 1 сентября 1921 года. Кабардинцы и балкарцы издавна славились своим гостеприимством. В начале 17 века Нидерландский путешественник писал о Черкасов, что они очень разумные и приветливы, достойны подражания и знамениты своим гостеприимством. Такую характеристику Габардинскому балкарскому гостеприимству давали многие другие очевидцы истории наших народов в XVI-XIX веках. Сложили четко разработанные правила приема гостей и их прав, обязанности хозяин, нарушение которых рассуждалось по обычаю горских народов. Каждый обязан был знать все традиции своего народа. Даже своему врагу хозяин в своем доме должен был сказать «Кьюя благе, добро пожаловать и защитить его!» «Тот, кто выдал бы гостя, заслужил бы всеобщее презрение, его исключили бы из рода, которому он принадлежал. Вот почему говорят «Гость горца в крепости сидит. Мужская одежда кабардинцев и балканцев – это одежда воин, наездников, приспособленная к условиям жизни. Для мужской одежды кабардинцев и балканцев, между которой не было существенных различий, была характерная темная, сдержанная цветовая гамма. Одежда вполне соответствовала представлению горцев по красоте мужской фигуры, подчеркивала широкие плечи и долгую и талию, ее стройности, подтянутость, ловкость и силы. Основными частями мужской одежды являлись пишметы-штаны. Пешмет. Одежда видел кафтана с воротником, стойкой, доходящих как правило, до колен. Штаны состояли из прямых, века суженных внизу штанин, между которыми вшивался имбовидный клей. Полный костюм кабардинцев и вулкарцев включал в себя черкеску, которая надевалась поверх пишмет. Она служила в какой-то мере нарядной одежды. Ее надевали, отправляясь в общественные места. Черкеску шили из-за сукна высшего качества, обычно серого, белого и черного цветов. Черкеска плотно облегала фигура до пояса и расширялась книзу. Вместо воротника имела вырез на круги, из которого углубляла пижня. По обеим сторонам груди на Черкеску нашивались газорницы. Газорницы – карманы с мелкими отделениями, которые вкладывали труды Деревянные или костейные трубочки, заготовленные в них зарядами для огнестрельного оружия. У пенок-христиан они были простые, деревянные, с белыми костейными наконечниками. У богатых из костей, с черными и серебряными, или даже золотыми колпачками. Последствия газорниц утратили свое значение сохранились в качестве украшения. Головного сборка фортинцев и булкарцев восстановлено в местных одежде. Летом они носили... Волочную шляпу с широкими полями, а зимой и в бассейне перевод шапку и по попаху. Балкарцы носили попаху летом. Наиболее распространенными цветами по пахи был черный, но встречались еще белый и серый. Мы постарались из материалов и сделать мужской костюм. Задача Рассказать, как готовить Показать состав Дать попробовать наше блюдо-журе Приготовление Койдалян — это народное каплининг-бокарское блюдо Замешивают пресное тесто Делят на куски по 140 грамм Каждому делают углубление, которое наполняет творогу Придают изделиям круглую форму Раскатывают в лепешки Жарят на сухой раскаленной сковороде с тяжелой крышкой И подают горячим Состоит он из муки пшеничной 400 грамм, вода 160 грамм, соль 2 грамма, воров 400 грамм, лук репчатый 50 грамм, сухой молотый чабрец 0,5 грамм, и сметана 80 грамм. Вывод. Мы приготовили и рассказали об одном из предназначенных народных блюд. Мы надеемся, что наше блюдо вам понравилось. Приятного аппетита! Балкарскую сказку э, Лис и Барсук. Шли по дороге Лис и Барсук и нашли мешок вареного мяса. Как нам быть, надо да -да, мясо поделить, посправедливо. Решай мудрый Лис, какую Шо скажи, сколько тебе лет?» Когда небо над нами только начинало полуветь, а вот земля только начинала засылать, я появился на свет. И внук лиц, много было «Что случилось? Почему ну, ты плачешь? Что? Я вспомнил, что когда умер мой единственный засылание, все мясо осталась хитрому лесу. Я у него пошли не дальше. А с этим, как надо быть, сытому лису больше не хотелось. Давай, кому приснится, сам? Яркий Я рисовал, тот его и заберет. Решено, сделано. Лису не под кустиком, сытый лису. Сразу уснул. А приснился. Это твоя очередь, начинать первую. Мне, присни... Мне приснилось, что я стал сыном Харе. Где... Дело у меня только перы и веселье. Верные слуги не, успо... не успевают подавать янство и двинулся в саксофон. Правда, Лиз? И я увидел, какой у тебя интересный сон. Вот ты и подумал, что после таких язв ты не заботишь ей сушёное мясо. Встал ей и съел его сад. Вот сейчас мы познакомимся с как кого не надо едем дальше. Эта Кавказская республика привлекает гостей традиционно чистым морем, долгим отпусным сезоном, шикарной суточной природой, близостью гор и буквально зашкаливающим количеством достопримечательностей.